Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня вяжем вот этот вот джемпер с косой. ой, ой, ой, ой. Вяжу на себя у меня приблизительно 44-46 размер. Вот схема по сантиметрам, все в сантиметрах была просьба, девчонки, мерять все в сантиметрах. Вот я уже по итогу промерила, что у меня получилось после ВТО. И вот эту схему за скриньте, чтобы сверяться с ней. То есть вы сможете адаптировать под свой размер. То есть начинаете, так как я сверху, вот, а там регланом регулируете эту всю ширину в регланом подрезам. Это все регулируется очень просто. Поэтому, я же говорю, ориентировочные размеры. Это на меня 44-46 размер. Вот Пряжу вязала из итальянской пряжи, которую мне дала заказчица. Я вам сейчас расскажу, из чего бы я рекомендовала. Ушло у меня 600 граммов. 200 метров в 100 граммах, и спицы я использовала 3,5 миллиметра, вот, значит, плотность вязания, вот, тоже, это ориентировочная цифра, то, что у меня получилось, как бы, по итогу, именно моя плотность вязания, это 18 петель в 10 сантиметрах, это после обработки, 25 рядов в 10 сантиметрах, так, и ориентируемся на пряжу, если хотите попасть в мою плотность, и именно, как бы, чтобы так оно и выглядело по итогу, то ориентируемся на 200 метров 100 граммов. Вот, чтобы я рекомендовала из того, что у нас есть, значит, Ярнард Милана, она чуть тоньше, но она как бы в вязке очень красивая, мягкая, мне очень нравится ну, это будет 260 метров в 100 граммах и я думаю она и на 3,5 спицы на такую плотность как раз будет он даже будет мягче, такой нежнее и мягче, состав в Милана очень классный, тут альпака шерсть, вискоза крыл. люблю я эту пряжу и очень люблю вот эту вот силки роял значит силки роял у нас шелк и 65 мерино шерсть вот, кто из Украины, девчонки, заходим, заходим за пряжей, вот ссылочки все под видео в описании, а кто из России, я думаю, вы либо подберете по, плотно, по метражу, либо такую пряжу по названию вы легко найдете, она продается везде, и в других странах тоже.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 Сделается новой юбкорпочтой по всей Украине. Вот, Ализе э, из бюджетных, Ангора Реал-40. Э, Реал в два сложения, здесь 480 метров в 100 граммах, и в два сложения как раз, как раз, ну, она теплая, девчонки. То, что из бюджетного не очень теплая, вот это Лизе Ангура Голд, тоже в два сложения. Но я бы сказала, что вот эти, вот эту пряжу, вот из этих, этой серии хватит по 500 граммов. У меня она тяжелая. Вот, потому что там хлопок в составе. Поэтому и все, и все, всю пряжу, которую я рекомендую, я уверена, что 500 гр, граммов хватит. То есть упаковки там хватит. Супер Лана Тик из бюджетной, не, не теплой пряжи. Тоже в два сложения будет шикарно. Лана Голд 800 в два сложения будет хорошо. И ангора Голд тоже все вот эти, вся вот эта пряжа в два сложения прекрасно подойдет, девчонки. Так что не пугаемся. Кому подешевле. Вот эти вот э, Реал-40, Супер-Ланатик, Ангора-Голф. Кому покачественнее, то, конечно же, Милана и Силки-Роял я бы рекомендовала. Вот именно для этого джемпера. Вот, Он будет э, даже лучше. Вот и Силки. Да, из, из обеих не буду э, как бы... Говорит, что лучше, что хуже. Мне нравятся вот эти вот обе по составу и по ощущениям, и вязке и все мне вот в этих пряжах То есть цена-качество супер. Вот и состав супер, девчонки. Так, теперь по размеру заскринили, чтобы сверяться. Вот сантиметрах все, все, все я постаралась все везде промерить, чтобы все было после обработки понятно вот что еще хотела сказать коса у нас под видео в описании оставлю видео ссылочку на видео с косой подробно я разбираю эту косу и схема там то есть в этом видео я на нее останавливаться не буду вот такие вот пироги все девчонки начинаем для начала я набираю 86 петель вернее я наберу 87 потом последнюю одену на первую или первую на последнюю в общем набираю 87 петель 2 4 84 85 86 87 здесь в конце я всегда делаю узелок чтобы последняя петля не распускалась ай-яй-яй-яй Ай перезамыкаю в кольцо Далее вот эту петлю через нее протаскиваю первую, через последнюю, тем самым соединяю это все дело концов Теперь чтобы у нас э, так, покажу схему. значит 86 петель, 30 петель у нас идет на резинку. Из этих всех 86 петель. Это значит, что 56 петель. Ой, на резинку, слышите меня, на косу. Ну и по одной изнаночной здесь давайте. Одна изнаночная, и здесь одна изнаночная. Это значит, что здесь у нас 32 петли, как бы 32, а остается у нас 54 петли. Вот чтобы сзади была вот эта состыковка, я вяжу 54, 27 петель. Лицевыми раз, два, О, Господь, как всегда.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 Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, шесть, двадцать семь. Теперь одна изнаночная, 30 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четыре пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать двадцать один двадцать два двадцать три двадцать четыре двадцать пять шесть семь восемь девять тридцать есть теперь одна изнаночная отделили косу 30 петель и осталось у нас 27 как бы соединить и далее вяжем по узору начинаем вот первый ряд мы просто отделили и начинаем по нашей схеме вот она ну это так для напоминания но схема у нас в отдельном видео я говорила и коса в отдельном по петель поэтому с косой разбирайтесь до того, как вы начнете вот это вот вязать, ну, хотя можно и сейчас, Кто не разобрался, сейчас разбирайтесь. В общем, в любом случае нам, вам нужно будет посмотреть то первое видео. Так, и я вяжу высоту саму горловинку. Так, девчульки мои, провязала я 26 рядов я провязала сейчас высоту. Я вот сейчас нарисую высота горловины 26 рядов и в сантиметрах 10 сантиметров да? горловинка наша 10 сантиметров теперь спать хочу опять вот таким вот образом мы распределяем реглан по 2 петли всего да я кажется что это мало но нормально нормально рука в свою догонит Итак, значит, 8 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь из этой петли, вот она регланная линия, я ее возьму и обозначу чуть ниже, вот таким вот образом, чтобы просто знать и потерять чтобы этот маячок не маячил добавляем вот таким вот образом одну петлю поднимаю из петли ниже под ряд провязываю и тоже поднимаю так 2 лицевые это две 2 лицевые на регла о на рукав следующая регладная линия ну или что ж такое? Дополнительно. Вот, смотрите, петля и под ней на ряд ниже. Я поднимаю вот эту вот петельку провязываю из нее как бы петлю дополнительную, провязываю основную петлю и с этой стороны делаю то же самое. Провязываем. Теперь 30 петель. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Второй рукав. сейчас вывязываю две петли между регланом 1 2 и последний мы 4 здесь 8 петель должно остаться да, все правильно и 8 петель довязывать ну и плюс коса определили мы регланные линии значит 1 2 3 4 по одной петли на рекламную линию по 2 петли на рукав здесь 30 спинка 8 8 и плюс вот здесь вот 32 петли коса, включая вот эти две изнаночные. Да, впереди больше, но учитываем то, что коса она у нас стягивает. Ну и реглан таким образом вяжем а, через ряд. Ну, как обычно классические, девчонки, реглан ряд вяжем, ряд не вяжем. Так, девчонки, мы подходим с вами к азиатскому ростку. Как бы мне так вас поднять, чтобы все было видно хорошо. Видно так будет. Значит, сколько я провязала? Давайте будем считать. Я вот схемку нарисовала. Сейчас вам подробно все скажу. А вы ориентируйтесь. В этом моменте понятное дело, что вы можете корректировать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 14. что я не вижу. Ники, очки 14, 15, 16, 17, двадцать 19, 20, три 22, 23, 24, 25. То есть всего у меня провязано 50 рядов. Если говорить о сантиметрах, то это у меня длина регланной линии, 22 сантиметра значит рисую вам значит регланная линия 22 сантиметра у меня это опять же меряйте возможно вам нужно глубже возможно меньше это моя моя величина вот такая вот значит далее что у меня здесь вот эта вот часть рукава 30 сантиметров 54 петли регланную линию вот эту и вот эту я спустила в рукав здесь у меня по передней детали 98 петель это 47 сантиметров здесь у меня 80 петель это 42 сантиметра разница уходит у нас на косу значит что это значит что здесь у меня 42 сантиметра и разница составляет 5 сантиметров и мы будем вывязывать азиатский росток и добавим недостающие сантиметры как раз и петли. Вот, Значит, что это значит? Здесь рукав тоже самое, 30 сантиметров, 54 петли. Вот надо в такой стадии я э, делаю ази азиатский росток для этого. То есть ну, на этом этапе. У вас же, я же говорю, в зависимости от вашего размера, у вас будет либо больше либо меньше я решила что мне достаточно вот. то есть это нужно мерить на себя вот теперь я вяжу только вот детали спинки я отделила видите на отдельные спицы и буду вязать детали этой спинки еще я буду добавлять в начале каждого ряда воздушную петлю вот таким вот образом вяжу поворотными рядами это можно конечно делать как реглан но я не хочу чтобы там были добавления пусть эта линия будет красивой поэтому я буду добавлять просто в начале каждого ряда по, по петле это значит что э, с обеих сторон будут добавляться петли и тоже количество которое при вывязывании реглана высоту определяем сами я буду вязать примерно 4 сантиметра ну высоту потому что в прошлом джемпере я вязала больше и азиатский росток плохо когда много сильно лучше не рискуйте максимально 5 сантиметров 7 я вязала и мне не очень понравилось вот. завязываю до конца, последнюю вяжу изнаночной. Вот она регланная линия, которая уходит в рукав у нас, поворачивает А смотрите, я этой спицы вяжу, мне надо было отделить. Ну да ладно, не обязательно. И здесь вот тоже самое я делаю, делаю воздушную петлю здесь вот таким вот образом кромочную вязываю вязание тем самым у нас эти добавления будут как бы последняя петля что у нас уйдет потом вовнутрь все будет красиво и аккуратно и вяжу сейчас 4 сантиметра высоты и так мои хорошие что я сделала я добавила провязала 12 рядов в сантиметрах получилось 5 сантиметров да нет если смотреть отсюда то 4 может четыре с половиной и добавила я всего девчонки здесь 6 раз по одной петле ну соответственно здесь 6 раз по одной петле и получилось у меня сейчас 92 петли, а здесь 98. У нас 6 петель больше. По сантиметрам у меня получается теперь и здесь 47, и здесь 47. То есть из 42 да, было. Осталось... Так, значит, 47 сантиметров у меня. Мне нужно по итогу. 52 сантиметра ширина моего изделия будет. 52 итогового сантиметра. Это значит, что 5 сантиметров мне нужно добавить в подрез в 5 сантиметрах у меня сейчас измерим в 5 сантиметрах еще в ТО, но это конечно нужно мерить, ой, это конечно нужно мерить на образце после ВТО, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель, то есть здесь я еще для подреза добавлю 9 петель, и здесь добавлю 9 петель и соединю это все дело. Сейчас вяжу спинку, добавлю подрезы и соединю обе детали. Так, 9 петель довязала я спинку добавляю 9 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 вот петли спинки у меня вот они отдельно и довязан этот росток азиатский вот о чем я говорила так, теперь я пет, сейчас у меня здесь на спицах петли рукава, я их переснимаю. Я могу, в принципе, и на вот эту вот не не могу, мне отдельно. Значит, переснимаю петли рукава, их мы будем вязать потом. так 9 петель вот она спинка и вот она передняя деталь здесь я отделила рукав и теперь я соединяю спинку с передней деталью вставляю здесь рукав Вот я довязываю переднюю деталь, линии реглана центрально. Так, вот я довязываю переднюю деталь. Регланная линия уходит на рука. Вот он на второй рукав я отделяю его. И набираю 9 воздушных петель. Теперь здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9. Так, и соединяю теперь со спинкой. Все, мы соединили в круговое вязание все детали. Ну, все. Все, перед, перед и спинку вот, смотрите, рукав, рукав и подрез, подрез. Спинка, передняя деталь. Все, и теперь я вяжу вот эту тушку в круговую вниз, на нужную мне длину. Так, девчонки провязала я здесь 88 рядов вот вот вот не знаю как вам соорудить это все дело вот 88 рядов от проймы в сантиметрах это у меня 36 сантиметров вот и теперь я перехожу на резинку 2 на 1 то есть две лицевые 1 изнаночная тут конечно уже на ваше усмотрение резинку можно делать какую хотите но я решила вот такую сильно стянутую не хочу я хочу чтобы была такая свободная в общем. и длину тоже понятное дело ригурки регулируйте на свое усмотрение. Все, вяжу я резиночкой еще сантиметров 10. Так, девчонки, провязала я 22 ряда. Вот такая вот у меня резиночка получилась и закрыла все петли. Вот, вот, вот. И тем самым у меня передняя деталь, то есть тушка готова. Все, вам измерю общую длину. Вернее, длина от проймы у меня составляет сорок семь сантиметров и длина от плеча 68 сантиметров вот такой вот пироги теперь девчонки у нас здесь у нас смотрите здесь у нас вот этот вот Азиатский росток, нет, это у нас подрез, вот он, а здесь азиатский росток, и я нить привязываю сюда, у меня было э, все переснято на дополнительные спицы, и теперь я буду вязать основными спицами, Вернее, я сейчас вот так вот сделаю, значит, я одну петлю добавляю вот здесь вот из промежутка чтобы заполнить эту пустоту потом и далее из этих дополнительных то есть у меня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 11 12 теперь видите я перехожу на вот этот вот подрез 13 14 15 16 17 18 и 19 20 и вот они здесь у нас все хорошо и теперь привязывая вот эти вот петли которые у меня оставлены для рукава Теперь вот я эту ниточку привяжу. И вяжу. Далее. Теперь, смотрите, вот мои петли подреза. И я в половине этих петель подреза у меня там было сколько 12 да я ставлю маркер то есть я обозначаю середину в половине подреза то есть вот эти вот петли ростка не считаются и вижу так и так я провязала 4 ряда это для начала теперь что мы будем делать мы будем делать сокращение вот смотрите каждые четыре ряда то есть через три ряда в четвертом до маркера я провязываю 2 петли вместе далее вяжу еще 4 ряда, и в следующий раз я буду сокращать вот здесь вот после маркера, то есть вот эти по 2 вместе, один раз мы делаем не с обеих сторон, а здесь сделали, 4 ряда здесь сделали, 4 ряда здесь сделали, то есть вы можете, если вам нужно меньше сокращений делать, то в пятом ряду, допустим в шестом, ну у меня как раз вот, вот такая вот система, как раз нормально у меня получается, а я один рукав уже связала, здесь и мне все нравится и так продолжаю сокращать так девчонки связала я свой рукав значит что рассказываю что у меня по рукаву значит закрывала закрывала я петли до того момента пока у меня не осталось 48 петель число петель должно которое остаться кратно 48 40... Трём, да, чтобы опять же у нас была резинка 3 на 2 на 1 и от проймы у меня связано в сантиметрах сейчас 42 сантиметра плюс я еще буду вязать резинку и 48 петель это в ширину осталось то есть закрывала пока у меня не осталось 48 петель значит всего 12 то есть 24 по кружности Тут тоже зависит от того как вы хотите ой господи ш -ш -ш -ка делаешь значит вот сейчас я еще сантиметров 10 по -моему, там провяжу перехожу сейчас на резинку 2 на 1 точно вяжу как и снизу и вяжу резинкой и потом вам еще покажу как я закрывала петли вот. может вам это и не нужно но я вам покажу значит перехожу на резинку 2 на 1 Так, провязано у меня 28 рядов в сантиметрах если померить эту резинку все это 11 сантиметров я говорила 10 получилось 11 сейчас я вам покажу как я петли закрывала Значит, по узору провязываю изнаночную, изнаночную, лицевую, лицевую и потом одеваю петлю первую на вторую. То есть вот эту вот петлю одеваю на провязанную. Единственное, что провязываю по узору, как лежат петли и закрываю все петли. Так, еще один маленький штрих, девчонки, мы сделаем вот с горловиной. Уже после того. смотрите, видите, у нас здесь начинается коса. Я вот хочу ее вот так вот как бы зафиксировать вот в такую вот складочку, чтобы это на горловине не топорыщилось. Вот. Таким вот образом я ее складываю. Вот так вот, чтобы эта коса так и выглядела. Значит, я беру так вот это вот я продену, конечно же, потом. Значит, я беру основную нить э, в два сложения, вот такой вот цепочкой я это все дело обежу. Вот это я потом продену. Значит, таким вот образом в каждую петлю один как бы одна цепочка. Следим тоже за тем, чтобы голова потом прорезала, чтобы это было пластично. Утюжком потом подправим, лучше посвободнее потом подправить утюжком, чем потом не влезет голова. вот ободочек как бы по горловине не обязательно девчонки это на ваше усмотрение по вашим желаниям так а вот здесь вот смотрите вот то что я говорила вот эту косу мы как бы складываем здесь мы будем прокалывать насквозь То есть мы как бы зашиваем вот эту вот складку видите так, все тянется проверяем проверяем если что сразу же не отходя от кассы распускаем и вяжем свободнее чтобы ничего у нас потом не, не предоставил как бы не делала нам дискомфорта. то есть представьте мы сейчас накрасились все такие красивые и голова пока пролезла в свитер вот стерла весь мейкап вот у меня так, у меня такое было девчонки тоже с джемпером все осталось на воротнике так, а выглядит смотрите закончено, красиво симпатично и в последнюю здесь уже отнизаем все теперь по как бы по вашей пряже, девчонки как как вам как бы тот способ обработки я буду гладить с паром вот эту вот пряжу здесь у меня хлопать хлопок шерсть поэтому мне здесь подходит именно глажка такая жесткая Эта пряжа не боится поэтому вот так вот у меня вы же смотрите по вашей пряже. Либо стирайте, раскладывайте. Но эту косу же желательно, конечно же, расплющить. Она будет и как бы выглядит на вас получше. Везде... Ну, в общем, она... Я... Вот, смотрите, горловина. Так, все тянется, все прекрасно. Я сейчас сразу разутюжу этот жемпирочек. Сфотографирую на себе. Есть, а, девчурки. Вот он мой результат. Разутюжила, наш ну, говорю. Это особенности моей, э, той пряжи, из которой вязала я. Прям такая жесткая утюжка. Вот. Раз, расплющила скосу. Так вот он выглядит. Подкорректировать на любой размер, как бы. Это уже подкорректируйте длиной рукава, шириной. Да. И вот такой вот мой джемпер.